Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, и я довольно часто здесь топлю за то, что игрокам нужно давать выбор. Я действительно в этом убежден, но также вижу, как легко скатиться в какую-то из крайностей. И сегодня мы вот попробуем эти крайности как-то осуждающие оглядеть и разобраться в том, как это надо делать вот как следует. Значит, Крайность номер один. Вот партия, скажем, хочет выйти из города и пойти куда-нибудь там, куда глаза глядят. Их цель просто развеяться и ввязаться во что-нибудь такое авантюрное. Куда, спрашивает мастер строго, вы идете? На север или на юг? Игроки думают, советуются друг с другом. В итоге отвечают хором на юг. Хорошо, отвечает мастер, вы дошли это село Хромые Домики, старосту зовут Хромой Семёныч, или кто там вместо И Ибн Саймон. У, э, у него для вас квест. Что было бы, если бы они пошли на север? Да тоже село бы и было. Вы вот, и, вот, и вот листик с заготовкой села раньше в руки взял, чем они сказали, куда идут. Кого ты обманываешь? И главное, Зачем? Такой выбор в любом случае, с любым раскладом, бесполезен, бессмысленен и безлик. Его можно использовать, ну, разве что как художественный оборот. Скажем, если вы знаете, что именно ваши игроки, потому что, опять-таки, я просто как бы картинка из интернета. Вы единственный, кто знает ваших игроков и знает, как они реагируют на какие-то вещи. Если вы знаете, что ваши игроки некомфортно относятся к фразам «вот вы пошли там туда-то», то у вас как бы, если у вас заведено спрашивать, то э, ну спрашивайте. Хорошо, как бы, как бы спросили, они вам как бы ответили. Это э, э, ну, как бы это как прощение просить, когда кому-то на ногу в тормай наступил. То есть никто как бы не ожидает ответа, да и особой погоды ответ не сделает, даже если вас не простят. Здесь стоится опасность второй степени. Когда людям, которые так играют или пытаются играть, советуют добавить осмысленных выборов, они пытаются их впихнуть в ту же схему. Если можно пойти на юг или на север, то на юге вот у нас хорошо. Там хромые домики и хромой саймонс Зон с квестом на поиск пропавшей кору, А если мы идем на север, то там обитель святого Кутберта и... Игумен Этильвальд, которому не хватает лампадного масла накануне праздника. И получается, что мы готовим фактически два модуля. Один по поиски коровы, заблудившейся в подземельях черного шушурака, а другой про налаживание контактов с местными <coughs> купцами и погоню за как раз вот только что ушедшим караваном с маслом. То есть на создание точки ветвления мы тратим ужас сколько сил, выбор делается только один раз и все, половина заготовок после этого никуда не годится. Я много раз указывал на то, что шаблоны проектирования компьютерных и настольных игр различаются. И в компьютерных так делать хорошо, это ценится игроками. Почему? Потому что повышает так называемую реиграбельность, то есть ценность второго, ну повторного э, прохождения. В настольных ролевых играх никто 20 раз один и тот же модуль пылесосить не будет, только ради того, чтобы попробовать, ну вот в этот раз попробую там замутить с дочкой Этильвальда, или излечить Этильвальда от депрессии, от того, что его путают с отшельником Этильвольдом, потому что... Э, оба пути в один проход игры не помещаются. Ну не будут так делать люди. По возможности избегайте такого вот безумного калькирования увиденных где-то шаблонов. Идем дальше. Вторая крайность получается, если проникнуться вот стопроцентно идеей о том, что выбор должен быть тяжелым и осмысленным. И дальше у нас получается, что садились мы играть про то, как воплощаются мечты и как персонажи становятся знаменитыми актерами, а потом наступает долгожданный момент того самого выбора, и надо выбирать, выколют ли им глаза или оторвут руки. Оно-то, конечно, выбор. И выбор, конечно, значимый. Да вот только как бы и то, и другое, оно не просто плохо, оно настолько плохо, что дальше без того, чем мы пожертвовали, вообще как без рук, ну или как без глаз, смотря что выбирать. В общем... Выбор между двумя плохими путями, ни один из которых не откликается в сердце ни у игроков, ни персонажей, не стучится в него, это плохо. И так делать тоже нельзя. Значит, был у нас такой вот гениальный игродел. И автор в том числе э, таких замечательнейших э, игр компьютерных, как «Пираты и цивилизация» Сид Мейер, может слышать. Он уже освещал этот вопрос в своих книгах, где он указал следующую четверку пунктов, необходимых для хорошего, осмысленного выбора в играх. Первый пункт. Необходимость отказа от чего-то ради чего-то еще. То есть, если мы выбираем идти нам на север или на юг, мы ничем не жертвуем, мы ничего не получаем. Мы просто идем в одну неизвестную сторону, а в другую неизвестную сторону мы не идем. А вот если нам сначала дают сразу два квеста, и один надо идти делать на север, а другой на юг, и оба нужно сделать сегодня, то один можно выбрать э -э -э, и сделать, а другой мы уже тогда не успеем. И вот хороший образец такого выбора, ну это, скажем, выбор вот класса персонажа в, в системе вроде подземелья и драконов. Да, то есть мы отказываемся от магических способностей, чтобы ради того, чтобы уметь там, бегать по стенам, ныкаться в тенях, атаковать из-под тишка. Либо наоборот, жертвуем возможностью тихо подкрадываться к врагу со спины и получаем за это право носить мощные латы. Все равно будут игроки, конечно, которые хотят всего и сразу, но это просто манчкины или нытики, или то и другое сразу. Не обращайте на них внимания, пануют и дальше играть сядут. Второй пункт Сида Мейера. Последствия. Если выбор был сделан, дайте почувствовать тому или тем, кто его сделал, что от этого выбора что-то зависело. Сыграйте какие-то Последствия. Скажем, пошли вот они на южный квест к отцу Этельвальду и поэтому заработали на нем кучу денег, благословление этого Этельвальда и бочонок монастырского тройного пива. Но северный квест с коровой не был выполнен. За это на них обиделся кум хромова Семеныча Хромой Гефестыч, который в их базовом городе кузню держит. И сейчас они богатые, пьяные и радостные им хорошо, но чинить сломанное оружие и продавать найденное железное барахло стало некому. И это отдельная новая проблема, с которой надо как-то справляться. Или может быть не надо справляться, возможно у них теперь вообще достаточно денег, что они не будут носиться с какой-то ерундой из э, подземелья. Или э, чинить свои, э, свое оружие тоже пойдут там к какому-то еще более крутому э, кузнецу. Возможно, так оно и у них и будет. Но какие-то последствия у любого выбора, который, какой бы они ни сделали, какие-то последствия к нему будут. Следующий пункт ситуационная ценность альтернатив. Заметьте, в последнем пункте я не сказал, что в одной ветке можно заработать сотню золотых, а в другой тысячу. Либо эта партия неизвестна, и тогда они выбирают вслепую, и тогда первый пункт отпадает. А, либо они заранее все-таки это знают, и тогда выбор очевиден, надо брать то, за что больше платят. А вот выбор между наградой, деньгами и благодарностью церковников против награды услугами и благодарностью хромого кузнеца хорош тем, что заранее мы не знаем, не записываем себе, мы как мастер, не записываем себе и не фиксируем ценность, Каждого из э, возможных э, выборов. И, он, э, и эта ценность, она зависит от ситуации, в которой в данный момент находится партия. Если им нужны в данный момент вот деньги, вот так вот, то они идут на юг. Если они сделали недавно заказ большой партии вооружения у кузнеца и не хотят портить с ним отношения, они идут на север. Если они собираются в ближайшем будущем обнести какое-то подземелье и сбыть огромное количество вынесенного оттуда, то все-таки снова север. А если в отсутствии партийной аптечки им нужно где-то добывать услуги и зелья лечения, то все-таки юг. И так далее. Ситуация которая в идеале и так является последствием сделанных до этого партии выборов, становится основой для следующих шагов. И так эта лесенка дальше и э, играет. И так игроки дальше и чувствуют, что они управляют этим всем. Они знают, куда плывет их корабль. По лестнице. Хм. Надо меньше смешивать э, метафоры. Четвертый пункт. Личный выбор. Самый, пожалуй, важный элемент именно в ролевых играх. То, в какую сторону делается выбор, должно что-то значить для самого персонажа или для персонажей, если их несколько. Так как вся игра вот, в парадигме Сида Мейра является цепочкой выборов, совершаемых игроком, то эта цепочка, эта вот последовательность должна быть достаточно выразительно, чтобы персонифицировать, чтобы выразить собой персонажа. Скажем, здесь наш выбор между севером и югом может быть э концептуальным выбором между помощью обычным людям и оказыванием услуг духовенству. Или выбором между битвами с монстрами, ну если корову надо у них отбивать, и социалкой. Или даже выбор между заключениями в городских условиях или в дикой местности. И именно это делает выбор выпуклым, значимым, запоминающимся, вносящим свой вклад в создание, в уточнение, в полировку образа персонажа. Есть в книгах по геймдизайну много советов по поводу выборов, которые делают игроки. И далеко не все они нужны интерактивно ведущему игру мастеру-настольщику. Скажем, вот в компьютерных играх, особенно не порождающих сюжетные ветки и точки нарративного ветвления процедурно на лету, а тех, в которых они вшиты в саму игру они стараются всегда э, последствия как-то локализовывать, чтобы ветки можно было как можно скорее свести обратно в один как бы, класс эквивалентности и дальше особенно не различать. Скажем, нам могут целый час игры просто информацию по кускам выдавать, чтобы общую какую-то картину у нас в голове создать. А концовка игры будет зависеть от одного единственного выбора, делаемого как можно Позже, как можно ближе к этому самому концу. Так проще и для игрока. Потому что, опять-таки, возможно, игрок захочет еще раз это сыграть с другой концовкой. И для другой концовки тогда не нужно заново все проходить. Загрузил с последней сцены, выбрал другую версию там в меню. И все, сидишь, глядишь, что тебе нового покажут. И для игродела так проще. Чем короче ветвистый кусок, тем меньше двойной работы надо делать. Это для настолок, ну, как бы, не обязательно совершенно. Разве что для написания своих модулей на продажу, но и то, как бы, только если вы собрались писать модули в таком, в старом стиле. Не в смысле старой школы, а вообще в старом таком кандовом стиле модуля в виде сюжетной цепочки событий. Так многие и сейчас делают, но вообще так, как бы, делать сейчас уже не надо. Такие модули не нужны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Значит, еще раз, для закрепления. Отказ от чего-то ради выгоды в чем-то еще. Ощутимые последствия сделанного выбора, не только негативные, но и не только хорошие. Ситуационная ценность, позволяющая строить тактику игрокам на основании знания ситуации, в которой в данный момент находится партия. И личный выбор как инструмент формирования или улучшения, углубления образа персонажа. Будет это все, будет вам счастье, здоровье, похвала от игроков, благословение самого Сида Мейера и все, все, все. С вами был Радагас. Если понравилось, увидимся в следующий.